Называется она «В квартире поэта» Следующая песня Всем спасибо за вашу поддержку В квартире поэта родилась муза Вот у нас это лишнее для плюза На ха-хе, муза под поэта, как будто саме же беседует лето с мусой сейчас. Спасибо всем!